всем привет дорогие друзья интернет пользователи и гости моего канала с вами заново я серый кролик ну вот мы покажем свой небольшой ботанический сад в виде высадки перцев скоро мы будем их пересаживать а точнее сегодня ну процесс пересадки здесь ничего нового, нового. будем это пересаживать все это в контейнеры сорт перца честно я не знаю супруга я уже выкинула все эти свои бумажки ну вот такие замечательные перцы у нас Поросли. Земля честно была куплена. И здесь немножко штук 40 калив. Вот можете сами все это увидеть. Что не вру. Вот такие замечательные перцы. Ну, в доме, конечно же, тепло. На улице у нас 16 числа. Большой снег. Ну, все покажем и расскажем. Оставайтесь с нами. Выпустил сарая свою птицу погулять. Посмотрите, как слоны, блин. Как я и говорил, на улице идет снег, мокрый снег, все замело. Скоро начнется заново это таять, слякать, грязь. Хотя буквально еще пару дней здесь была голая земля, снега уже не было, сухо. Вот соседи поменяли забор, выкинули вот этот деревянный на мою сторону, я его все равно спалю, на шашлыки пустим. Они установили себе с левой стороны, как вы видите, с поликарбоната парник, была великолепная погода. Но, как вы видите, все заменесло. 16 число, снег, зима мартовская. Также, как вы видите, здесь стояло дерево. По осени купил за 10 белорусских рублей. Ну, вот тут Рекс мой помощник. Рекс, отойди, пожалуйста, отойди. Было дерево, но, к сожалению, не до сугроба здесь большого, который вот поселит ну, до ползабора ломало это дерево Я его часто не видел, потому что замело Согнуло Ну и, и все, остался пенек Пенек мы трогать часто не будем Подвой глубоко Может с каких-нибудь почек Вот они, почки Что-нибудь пойдет Ну, Жалко все-таки не столько денег, а трудов Ну посмотрим, ничего, что-нибудь будет. Вот пример соседнего подвоя Как вы видите, от снега, который был Она просто согнула и ломанула вот такое было у нас дерево яблонька. Рекс, ну, не мешай. Вот такие красавицы у нас, Рекс. Как вы понимаете, зимой куркам неудобно. Все-таки лапки мерзнут. Ну, ничего не делаешь. Жизнь такая. Сегодня тепло, завтра холодно. Поэтому они все сидят на коллекционных люках. Там теплее. Видите, как они? А в крольчатник без сапогов и не зайти. Здесь посмотрите, какой бассейн. Поэтому у крольчатники обязательно должны быть ножки, чтобы их не затопило кроликов. Ну, сейчас будем поить кроликов. У кроликов новости разные, и хорошие, и плохие. В эту мамку ей уже 22 сутки после окрола. На 20 сутки мы были ее осеменили, все хорошо. Вот этот поместный мальчик поработал. Все великолепно. Но в один прекрасный момент, один день назад, крысы прогрызли вот такую дыру. И утащили одного крельчика, второму повредили задние две лапки. Конечно же, это вина кроликового. Было 9 у нас штук, осталось 8, ну даже с половиной Один поврежденный. Мы там будем сейчас смотреть, что с ним делать. Убирать, не убирать, ну или вылечить. Но задние лапки он стать на них не может. То есть сейчас они уже не рабочие. Ну, самочка семенина. буду смотреть, наблюдать. Между прочим, пол вот сейчас заделал я. Там сеточку положил дополнительно. Ну, Будем надеяться, что все будет ок Также на этот ярус Я на ночь сегодня положил Вот на этот ярус На крышу первого этажа Положил 5 пакетиков э, отравы э, Съели 4,5 Пол пакетика, то есть уже по походу не влезло так что... Мы на ночь сегодня тоже положим Если она останется, то надеюсь, что все пойдет Во втором гнезде вот тут такие у нас уже крапузики Уже глазки открыли все хорошо. Сюда мы отсадили такую вот красавицу. Здесь же такая же расцветки сидела самочка, мы ее продали, ну, уговорили продать. Ну, на замену у нас всегда есть, так что вот такую самочку сюда посадили. Она семенная, все хорошо, будем ждать акрол от нее, от такой красавицы. Здесь вот рыжик сидит мальчик с такой вот девочкой У нее тоже была травма задней конечности лапки Ну, сейчас вроде зажила, и на нее становится она, эта девочка Убирать неохота Она такая, ну, она немножко отставала в росте, потому что была травма серьезная Кушать, конечно же, не хотела, но вот она, задняя эта лапка Ну, у кролиководства бывает всякая Ну, и того Малыш, малыш рыжий Рыжий малыш, он два раза больше этой девочки, скоро уже, блин, в охоту и вот здесь у меня девочки отсажены отдельно Рыжуха моя красотуля Все жду не дождусь Ну и здесь девочки, которых я выбрал по весу Которые мне будут подходить Хотя вот это что-то, знаете, пока не отсадил в общак Была, хорошо набирала вес А сейчас что-то, блин, ну, наверное Забилось или, ну, не знаю Будем смотреть, наблюдать Если что, отсадим, поменяем на что-нибудь другое Вот такие красотули Черные, белые, рыжие. Как это говорят, весь, весь цвет нации Ну вот комбикорм у них наличие, а вот водички уже нет. Нужно водичку подливать. Сейчас будем наливать, кормить, поить. Из ремонтных девочек у меня осталось только вот эта да, и то она сегодня пришла в охоту сильную, но семенять и не буду. Все-таки ремонт, это ремонт. Не дай Боже, что-то произойдет, или кто-то меня уговорит что-то кого-то продать, мне тогда не будет кого поменять. Так что вот ремонт. А эта девочка черника уже семенина. А это еще будет ждать своего часа. Здесь вот тоже садик, блин, садик да бессадик. Скоро будем их рассаживать по половому признаку, потому что вот-вот уже начнут прыгать, грызть, кусаться, вырывать шерсть. Ну, то есть травмироваться а травмы это что это плохо для кроликовода потому что он тратит лишнее время на лечение каких-то своих ушастых эту девочку мы тоже уже сменили так как малышам в 20 дней мы ее покрыли, но, к сожалению, охота оказалась пустой. То есть она пустая была. Мы проверили ее, она пустая. Уже крольчатам 40 дней. Через 5 дней будем отсаживать, Мы ее заново осеменили. Но осеменили уже, представляете, на 37 сутки. То есть она уже и так зажирела. Это уже жирная крольчиха. Ну, малышей будем убирать, а крольчихи будем ждать. Вот девочка вот Панона сидит. Я уже, честно, извините за выражение, заклупался ждать. Жду не дождусь, у нее уже переход два дня. Ну, почти два дня, там, полтора это точно. Так что, что будет дальше, не знаю. Но терпеть я больше уже не могу. Блин, мне заклупалось ходить уже, проверять, Чтоб колечата не замерзли, там, или еще что-нибудь, или не выкинула. Ну, ничего не сделаешь, надо смотреть и контролировать. Ну, и, конечно же, куда же без таких вот красавиц, НЗБшек. Мальчика хотят мне купить, не знаю, буду я еще реализовывать, не буду. Но здесь у меня их два, так что, скорее всего, одного, наверное. Поделюсь, как это говорят. Потому что они во всех есть транспорт, чтобы куда-то съездить, куда-то там еще что-то сделать. Ну, вот такие красавицы. И красотули Они уже жирненькие. Ну, лишнего веса нету их. Они все шустрые, бегают. Ну. Ждем, не дождемся, блин. Ну, на этой позитивной ноте будем заканчивать данное видео. Всем огромное спасибо за просмотр и уделенное ваше время. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии, оставляйте свои оценки к данному ролику. Всем-всем-всем огромное спасибо, здоровья и благополучия. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои оценки. Всем пока.